Во-первых, напомню, что это вторая часть нашей встречи. Это вторая, вторая, вернее, наша встреча. Первая встреча у нас была во вторник, и мы с вами разбирали первые шаги в бизнесе, первые части вознаграждения, смотрели, чем они отличаются от того, что было раньше. Соответственно, если вы не смотрели первую часть, не, не участвовали на вебинаре во вторник, я вам настоятельно рекомендую посмотреть первую часть, потому что она для тех, кто находится на первых ступенях маркетинг-плана, ну, скажем так, более интересная. Для тех, кто находится на более высоких ступенях, она тоже важная, поскольку вам работать со своими консультантами разъяснять, объяснять, мотивировать, вдохновлять. Соответственно, тоже очень важно знать эти моменты, суть этих изменений. А Сегодня мы с вами продолжим, и мы с вами остановились на лидерском бонусе. То есть мы в прошлый раз с вами рассмотрели кэшбэк, рассмотрели бонус покупок, бонус наставника, бонус роста, и дошли до лидерского бонуса. Мы дошли с вами до, до лидерской части. И сегодня мы с вами разберем лидерский бонус, командный бонус, соответственно, посмотрим еще на специальные программы, которые есть в компании, которые вот здесь вот на желто-оранжевых фонах были прописаны. Да? То есть мы до этого тоже дойдем, тоже посмотрим, какие изменения произошли в этой части. Так, ну что, сегодня будет много больших цифр, поэтому готовьтесь воспринимать большие цифры и будем смотреть, что же происходит на уровнях, на средних уровнях, на более высоких уровнях, то есть на что можно рассчитывать, если заниматься этим бизнесом серьезно. Итак, лидерский бонус. Лидерский бонус, его цель – это поощрение лидеров и развитие лидерских групп. Если мы говорили, когда разбирали бонус роста, что он предназначен для развития малых групп, то лидерский бонус, он поощряет развитие лидеров и развитие лидерских групп. И здесь произошли следующие изменения. По структуре эта часть осталась... Практически без изменений. То есть у нас точно так же статус формируется в зависимости от количества лидеров в вашей первой линии. И в зависимости от этого определяется ваш статус. То есть у нас есть вот таких пять ступенек, которые зависят от количества лидеров в вашей первой линии. Соответственно, это то, что не изменилось, это то, что осталось прежним. Что изменилось? Изменились, изменились проценты. Изменились проценты. Выплаты стали больше. Если раньше, например, с первого уровня выплата составляла 9%, сейчас она составляет 12%. Будет составлять, вернее, с 1 октября. Если мы говорим про выплаты со второго уровня, которые появляются у директора, соответственно, раньше эти выплаты составляли 4,5% сейчас они будут составлять 6%. То есть увеличились проценты выплат с, именно вот для с лидерских групп. Была какая-то мысль. А, вот и хотела сказать о том, что совокупно по текущему маркетинг-плану в этой части в лидерский бонус выплачивается суммарно 17,4%. А в результате изменений выплаты составят 23%. То есть получается на 6,5% от баллового содержания увеличились выплаты, увеличатся выплаты с 1 октября. И сейчас я хочу немножко более подробно поговорить об уровнях для того, чтобы понять, как вообще происходят выплаты на лидерского бонуса, для того, чтобы вы для себя могли примерно нарисовать картину, как выстраивать свой бизнес. Вообще, сразу скажу, что по лидерскому бонусу, по командному бонусу, это отдельный разговор, который имеет смысл вести тогда, когда вы достигли уровня, хотя бы уровня лидера. Соответственно, вот тогда имеет смысл разговаривать, то есть уже есть готовность разговаривать о более высоких уровнях. А на начальном этапе имеет смысл ориентироваться на рекомендации вашего наставника и следовать рекомендациям вашего лидера. А Ольга написала в чат слово ⁇ цена ⁇ Что это означает, не знаю. Если это какой-то вопрос, Ольга, расшифруйте чуть более подробно. Еще какое изменение произошло? У нас был такой статус промежуточный между лидером ключевой группы и менеджером, он назывался ЛКГ-статус, если помните. Это такая неактивная квалификация. На сегодняшний день, с 1 октября она будет устранена, за занена принципе, по большому счету, то есть если вы не выполняете условия на менеджера, то вы остаетесь по-прежнему лидером ключевой группы, остаетесь лидером. Смотрите, и вот у единственной ступеньку которой есть какие-то различия в закрытии квалификации, это менеджеры. Поэтому я хочу вам показать несколько примеров, как сформировать, как достичь статуса менеджера, и какие бывают ситуации, когда, например, вы этого статуса не достигаете. Вот, например, есть у нас, досмотрим самый первый пример это верхний Левый угол, где у нас написано «Лидер» 12% перечеркнуто и в квадрате нас тысяч баллов. Да? Что это означает? У нас с вами есть партнер, у которого есть также партнер, который является лидером, то есть у него статус лидера. При этом у вышестоящего партнера есть так называемый боковой оборот, то есть это оборот, который не входит в группу, в группу лидера, и он составляет, ну, например, 1000 баллов, то есть вот для примера я взяла 1000 баллов, то есть это так, так называемый групповой оборот личной группы, групповой оборот личной группы это оборот, который не включает обороты лидерских групп, соответственно, вот в данной ситуации у нас не выполнены условия для закрытия статуса менеджера, и, соответственно, вот этот вышестоящий лидер, он не получает выплату в размере 12 от своего нижестоящего лидера. То есть получается, что и этот лидер, и нижестоящий лидер, то есть они находятся на одной ступени, и выплат лидерского бонуса в данном случае нет, поскольку не выполнены условия по групповому обороту личной группы. Я сейчас вернусь к прежнему слайду для того, чтобы обратить на это внимание. Вот смотрите. Условия выполнения менеджера. У вас должно быть один или два лидера. В том случае, если у вас один лидер, то групповой оборот личной группы у вас должен быть более полутора тысяч баллов. В этом случае вы получаете статус менеджера и получаете право получать 12% от оборота вашей лидерской группы, единственной лидерской группы. Соответственно, если у вас два лидера, то, соответственно, условия по групповому обороту личной группы уже нет, то есть оно может быть любым, статус закрывается, и вы 12% от оборотов своей, от своих лидеров вы будете получать. Возвращаюсь к слайду с примерами. Вот второй пример, там где у нас с вами менеджер и групповой оборот личной группы полторы баллов в центре. Пример, который вверх, вверху в центре. Соответственно, здесь условие выполнено. У менеджера есть одна группа лидера, есть групповой оборот личной группы в размере тысяч баллов, и, соответственно, он получает статус менеджера и имеет право получить и получает 12% от группового оборота своего лидера. Помимо бонусов роста, бонусов наставника, которые мы рассматривали, то есть это все помимо всех бонусов, которые мы рассматривали в первой части во вторник. Третий пример – это пример, когда у вас две ветки лидера в первой линии. Соответственно, вы тоже выполняете условия на достижение статуса менеджер, То есть у вас есть две ветки лидера ключевой группы, есть боковой оборот 500 баллов. То есть это в данном случае не имеет значения. То есть для закрытия квалификации этого достаточно. И, соответственно, статус менеджера дает вам возможность, получать 12% с лидеров вашей первой линии, и вы их, собственно говоря, получаете. И еще один пример для того, чтобы просто показать, как дальше происходит определение достижений квалификаций. Сейчас снова вернусь к предыдущему слайду для того, чтобы посмотреть еще раз условия. Вот с менеджером мы с вами разобрались, да? то есть как закрыть статус, как достичь статус менеджера, мы с вами прояснили. Статус директора достигается в том случае, когда у вас в первой линии 3 или 4 лидерских ветки, 3, 4 или 4 лидера. Это вам дает возможность получать, кроме 12% с оборотов вашей первой линии, получить еще дополнительно 6% с оборотов вашей второй линии. Дальше по аналогии региональный директор – это… Партнеру, у которого в первой линии 5 или шесть лидерских веток. Соответственно, это дает возможность получить 3% еще с третьего уровня дополнительно, у национального директора 7 или 8 лидерских веток. Это ему дает возможность получить полтора процента с четвертого уровня. И управляющий директор это партнер, у которого более 9 и более а, лидерских веток. А, и это дает возможность получать дополнительные полпроцента с, с пятого уровня. Глубины. Здесь хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что уровни в компании считаются не так, чтобы вот прямо вот у вас человек подписан в первой линии, он считается в первой линии, там во второй линии подписан, он считается второй линии. Иногда бывают неактивные консультанты, неактивные партнеры которые за уровень не считаются, то есть уровнем считает, всегда считается ближайший активный партнер, который выполнил условия для выполнения квалификации. Это такая небольшая ремарка, я не буду сильно вдаваться в подробности вот именно в этом вопросе, но поскольку иногда возникают такие недоразумения, то есть когда между партнером и его нежестоящим партнером может быть там 5, 6 или сколько-то, даже 10 и более бывает подписанных консультантов, которые не ведут активную деятельность, и консультант, вышестоящий партнер, вышестоящий переживает, что он не дотянется до оборотов его активного партнера. Вот в этом случае переживать не надо, то есть вот этот активный партнер, который у вас находится где-то в глубине, он будет считаться для вас первой линией, и, соответственно, вы будете... От него получать как от первой линии. И со всеми остальными уровнями точно так же. Так, возвращаюсь к примеру. Возвращаюсь к примеру, чтобы уже на картинке а, увидеть это так а, наглядно, скажем так. Вот здесь, вот пример директора. Когда есть три лидерских ветки, есть боковой оборот, групповой оборот личной группы в размере 1200 баллов, соответственно условия для получения статуса директора выполнены, у вас есть три лидерских ветки, и это вам дает возможность получать 12% от группового оборота своей первой линии. Плюс у вас появляется возможность получать 6% со второго уровня, если она, конечно, есть, да, то есть если ваши нижестоящие лидеры ведут активную деятельность и тоже выращивают лидерские ветки, тогда у вас появляется второй уровень, с которого вы будете получать 6% выплат. Если так получилось, что у вас все объемы сосредоточены на первом уровне, то есть нет лидерских групп во втором, в третьем поколении и так далее, соответственно, вы, у вас есть право получать эти вознаграждения, но, к сожалению, поскольку нет, оборота для получения этих вознаграждений, то есть вы их не сможете получить. Это значит, что вам нужно поработать со своими лидерами для того, чтобы развить структуру в глубину, помочь им развить структуру в глубину, и для того, чтобы у вас появилась база для расчета вашей премии со второго уровня. Скажите, пожалуйста, понятно ли вот с закрытием статуса менеджера, директора, условия, понятно ли какие изменения произошли в, в этой части если такое сложилось ли какое-то общее представление напишите пожалуйста в чате для кого-то эта информация очень сильно на вырос, на вырост вот и но в любом случае если вы планируете строить серьезный большой крупный бизнес это важно знать. Да, понятно. Угу, отлично. Хорошо. Если бы возникают какие-то вопросы по ходу моего повествования, пишите в чате, будем разбирать ответы. Угу, хорошо, понятно. Тогда движемся дальше. Движемся дальше. И вот на этом примере я хочу вам показать, как, как наслаиваются друг на друга бонус роста и лидерский бонус. То, о чем я говорила во вторник, я вам говорила, что поскольку у нас лидерская ветка формируется на уровне полутора тысяч баллов, а бонус роста выплачивается до трех тысяч баллов, и там шкала то есть существует и после полутора тысяч баллов, то происходит некое наложение бонуса роста и лидерского бонуса. И Вот на этом примере я хочу вам показать, как практически с одного и того же оборота можно получить и бонус роста, и лидерский бонус. Вот смотрите, у нас перед, на этом примере директор, у которого есть три лидерских ветки. Лидерские ветки, они обозначены красными квадратиками. И внутри написан групповой оборот. То есть у нас с вами есть лидер с полутора тысячами баллов оборота, 2200 три 3000 баллов. Это три лидерских веточки, которые и дают статус вышестоящему, статус директора. И есть две подрастающих веточки. Одна оборотом 1000 баллов, другая оборотом 700 баллов. Это обороты, которые формируют групповой оборот личной группы. То есть здесь они здесь они не участвуют для расчета лидерского бонуса. Вот я вижу вопрос от Елены. Елена, давайте вопросы, не касающиеся сегодняшнего разговора, мы оставим наконец. и в конце встречи вы просто повторите свои вопросы, и я вам отвечу, чтобы сейчас не сбиваться на другую тему. Так, и смотрите, то есть мы с вами считаем бонус роста. В данной ситуации мы считаем бонус роста, э, вот как считается бонус роста, мы с вами смотрели во вторник, изучали во вторник, принцип расчета точно такой же, принцип э, разницы в процентах, и э, в данной ситуации бонус э, роста, э, вот этот высшедший директор получит э, как ответки в 24%, ответки в 12%, э, вернее, вот, Лидеры, который с групповым оборотом в 150 баллов, да, то есть, вот это 30 процентная ветка. От 32-процентной ветки он тоже получит бонус роста. Разница небольшая, там в процентах, да, то есть 2% всего. Но в любом случае 2% от этого оборота он в качестве бонуса роста получит. Единственная ветка, с которой не получает бонус роста, это ветка, которая выполнила оборот тысячи баллов. Поскольку в бонусе роста мы с вами смотрели максимальный групповой оборот составляет тысячи баллов. И Наш с вами четвертый лидер выполнил это условие, он получает максимальный процент бонус роста, и тем самым разница не формируется, и вот это единственная ветка, от которой наш с вами директор не получит бонус роста. Ответки 700 баллов тоже 18%, вот у него тоже есть разница, тоже получает бонус роста. Если суммировать, если посчитать бонус роста вот для данной структуры, то у нас с вами получается 316 евро, это порядка 25 тысяч рублей. При вот такой структуре получается бонус роста. И лидерский бонус. Лидерский бонус наш директор получает от трех от веток лидерских, которые у него есть, по 12% от каждой ветки. Соответственно, ответки в 1500 баллов, 2200, 3000 баллов, он получает 12% от этих баллов. И премия, лидерский бонус в данном случае составляет 804 евро. Если мы суммируем бонус роста и лидерский бонус, то здесь получается а, суммарно, около, не около, а 1120 евро. Это порядка 900, 95 тысяч рублей. А, а, вот при данном раскладе, при такой структуре получит выстоящий директор с групповым оборотом 8400 баллов, и э, это еще не считая бонуса наставника, который у него также будет. То есть э, вот такой он получит. Э, вот Людмила пишет, хорошая премия, почти 100 тысяч рублей. Да, Людмила, почти практически 100 тысяч рублей получается премия. И если э, еще мы сюда добавим бонус наставника, который наверняка у этого директора будет, то сумма больше 100 тысяч получится, это точно. Вот, то есть вот на этом примере я вам хотела показать, как одновременно работает бонус роста и лидерский бонус при развитии лидерских структур, при росте лидерских структур. Следующий пример, который хочу вам показать для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы посмотреть, как это в глубину работает. Так, вот Людмила спрашивает, а, сколько, а раньше сколько было? А раньше я, к сожалению, вот не написала, сколько было раньше, сейчас сходу не посчитаю, но вы можете посчитать это сами, потому что у вас есть условия маркетинг-плана, есть вот эта раскладка, когда будет запись, вы просто себе нарисуете эту схему, посчитайте по условиям текущего маркетинг-плана, и посмотрите, какая выплата была бы при текущем маркетинг-плане. Она будет существенно ниже, это я точно знаю, поскольку вот такого наложения бонуса роста и бонуса лидерского бонуса у нас сейчас нет. То есть у нас заканчивается бонус роста и начинается лидерский бонус. Вот, поэтому вот за счет вот этого наложения бонус, совокупный бонус существенно увеличивается. Итак. Вот на следующем примере я хочу вам показать, как начисляется бонус в глубину. То есть вот эти уровни, то есть хочу пояснить по поводу уровней. Итак, смотрите, у нас с вами есть региональный директор, у которого 5 лидерских веток. И у нас есть, я не стала расписывать все остальные ветки для простоты, для того чтобы проще было понять, у нас есть лидерская ветка самая первая, она самая такая мощная и в ней есть глубина, есть партнеры и во втором уровне есть партнеры, в третьем уровне и в красном квадратике написаны групповые обороты партнера, рядом с которым написано это квадратик стоит, да, а в синем квадратике написаны указаны групповые обороты личной группы. Групповые обороты личной группы. Вот, например, 2000 баллов, вот этот синий квадратик, он относится, является групповым оборотом личной группы партнера с групповым оборотом 7500 баллов. То есть у партнера с оборотом 7500 баллов есть лидер с оборотом 3650 баллов, есть лидер с оборотом 1800 баллов, и есть, вероятно, там несколько каких-то небольших веток, которые суммарно формируют групповой оборот личной группы в размере 2000 баллов. И дальше там у нас получается в глубине есть еще две ветки, у каждого из этих консультантов есть еще по одной лидерской ветке, и в красном квадратике 200 это групповой оборот лидера, а в синем квадратике 1.500 баллов – это групповой оборот личной группы партнера, у которого вышестоящего, получается, партнера, да, вот этого, который выше, у которого групповой оборот составляет 3.650 баллов. Так вот, как считается, как считаются проценты от уровней? Да, от чего они считаются. Здесь тоже бывает, иногда возникает путаница, поэтому решила показать на примере. Итак, 12% от первого уровня. А какие цифры берутся для расчета? А вот От первой ветки мы с вами берем групповой оборот личной группы. Мы берем 2000 баллов, потому что, потому что 3650 и 1800 для вышестоящего нашего вот регионального директора это является... Уже это будут обороты второго уровня, и они будут участвовать при расчете бонуса второго уровня. Поэтому от этой ветки мы с вами берем только оборот 2000 баллов. Соответственно, поскольку у, во всех остальных ветках нет, нет нежестоящих групп, соответственно, они все входят в расчет лидерского бонуса первого уровня. Соответственно, мы плюсуем 1500, плюсуем 2400, 300, 3300, 2800 – это групповой оборот личной группы, это суммарная цифра, которая складывается из небольших веток, это не является лидерской группой, поэтому от этого оборота бонус, лидерский бонус не рассчитывается. Эти, эта сумма, эта совокупная цифра, она будет участвовать в расчете бонуса роста. Мы в данном примере бонус роста не рассматриваем. Итак, выплата 12% от первого уровня, лидерский бонус первого уровня, в данной ситуации будет составлять 1482 евро. Как формируется база для расчета второго уровня? Здесь мы с вами берем групповые обороты личной группы партнеров второго уровня. Партнерами второго уровня для нашего регионального директора являются партнеры, у которых вот групповой оборот 3650 и групповой оборот 1800. Вот это партнеры второго уровня. Соответственно, мы для расчетов берем их групповые обороты личной группы. У первого партнера, соответственно, групповой оборот личной группы составляет полторы тысячи баллов, и у второго партнера групповой оборот личной группы составляет 50 баллов. И вот эти вот полторы тысячи пятьдесят баллов, они как раз участвуют в расчете бонуса, лидерского бонуса второго уровня. И от этих баллов мы с вами уже берем 6% и получаем цифру 930 евро. Дальше. Третий. Что-то я э, притормозила, потому что у меня появилось подозрение, что здесь э, закаралась ошибка. Дайте-ка я пересчитаю. Что-то у меня есть подозрение, что есть ошибка. Да, лишний ноль. А, вот здесь а, во втором, а, премии второго уровня не 930 евро, а 93 евро. Здесь ошибка. Вот мы сейчас с вами все и пересчитаем. А, 93 евро. А, дальше премия третьего уровня премия третьего уровня 3 третьего, от третьего уровня как, то есть откуда мы берем базу для расчета третьего уровня это групповые обороты консультантов которые находятся в третьем уровне это 2100 баллов и 1700 баллов и соответственно от этих оборотов мы считаем с вами 3 3 от этой суммы получается 114 евро Соответственно, всего лидерский бонус при такой структуре у нас с вами получится, сейчас пересчитаем мы с вами, я вот хотела, чтобы здесь был большой бонус, но он получается меньше, чем я насчитала, здесь получится общая сумма лидерского бонуса 1689 евро, если мы это пересчитаем в рубли, то это будет 145 254 рубля. Вот, то есть порядка 145 тысяч рублей составит только лидерский бонус, то есть мы здесь опять-таки не учитываем бонус роста, не учитываем бонус наставника, то есть это вот чисто расчет по, по лидерскому бонусу. То есть вот на этом примере я хотела вам показать, как, как берется в расчет групповой оборот в глубину. То есть как рассчитываются, как высчитываются уровни, чтобы было понятно. И а, а, хочу обратить еще ваше внимание вот на что. Вы, наверное, помните а, и, вероятно, кто-то сталкивался с таким понятием, как минимальная гарантия для спонсора, который у нас на сегодняшний день существует в маркетинг-плане. И этот пример не, не точный в том плане, что здесь имеет место быть минимальная гарантия для спонсора. И сейчас я вам расскажу или освежу в памяти, что же такое минимальная гарантия спонсора, для чего этот инструмент придуман. Это своего рода такой защитный, страховочный инструмент для вышестоящих лидеров в том случае, если лидер не, не создает свою личную группу, да, то есть он выставил, например, вот, например, смотрите, у нас вот в третьем уровне есть партнер, у которого групповой оборот составляет 1700 баллов, и это у него лидерская ветка, и плюс у него всего-навсего 50 баллов в личный оборот, в групповой оборот личной группы, всего 50 баллов, а у нас для расчета премии… База является вот именно боковой оборот, в частности на втором уровне, да, и получается, что как-то не очень справедливо, если партнер не формирует лидерскую свою личную группу, то вышестоящий спонсор получается так обделен в выплатах, поскольку нет достаточного группового оборота личной группы. Поэтому компания предусмотрела так называемую минимальную гарантию. Минимальную гарантию. Минимальная гарантия для спонсора – это премия, которая выплачивается спонсору групп, начиная с менеджера, то есть начиная получить эту минимальную гарантию можно, начиная со статуса менеджера, от нерастоящих групп любого уровня в случае выполнения квалификации. То есть если выполняется квалификация менеджера, и есть нерастоящие партнеры, которые... Не выполняя достаточный э, групповой оборот личной группы, и, соответственно, у него есть право получать эту минимальную гарантию для спонсора. Э, минимальная гарантия выплачивается как раз э, нижестоящими партнерами, начиная со статуса опять-таки менеджера, в том случае, если э, их групповой оборот личной группы меньше полутора тысяч баллов. То есть, если минимальный оборот э, меньше полутора тысяч баллов, значит, вы будете выплачивать минимальную гарантию для спонсора. И рассчитывается минимальная гарантия как процент от суммы, недостающей до полутора тысяч от группового оборота личной группы. В формулировках, может быть, это не совсем понятно. Давайте посмотрим на примере. На примере, как это происходит. Вот у вас сейчас на слайде пример группы, структуры директора и у него в первой линии есть менеджер, первый менеджер, есть второй менеджер и лидер. Да? Соответственно, у первого менеджера две лидерских группы, и боковой оборот полторы тысячи баллов, групповой оборот личной группы. Да? У второго менеджера есть один лидер, и плюс боковой оборот личной группы 700 баллов. Вот внимательные сейчас должны здесь увидеть еще одну ошибку. Я сама уже увидела, но подожду, если вы отметите неточность, которая есть на этой схеме. Но в любом случае разберем на данном примере. Смотрите, поскольку у первого менеджера есть групповой оборот личной группы в размере тысяч баллов, соответственно, он не выплачивает гарантию. То есть здесь все нормально. То есть он получает свой бонус полностью. В случае во втором... Менеджер выплачивает гарантию, так как его боковой оборот меньше полутора тысяч баллов, соответственно, он выплачивает минимальную гарантию в размере 23% от разницы между полутора тысячами и его групповым оборотом в личной группе. То есть из полутора тысяч мы вычитаем 700 и умножаем на 23%. Получается 184 евро данный менеджер выплатит... У него из бонуса будет вычтена, вычтена минимальная гарантия. В свою очередь директор вышестоящий директор получает гарантию, но, как видите, он получает тоже вот с этого оборота, с разницы, да, то есть 1500 минус 700, но он получает 12%. Почему 12%? Потому что как вышестоящий директор, он имеет право на получение бонуса первого уровня в данном случае в размере 12%, поэтому... Вот именно эта часть и компенсируется за счет минимальной гарантии. Куда деваются остальные проценты, 23 минус 12, там остается еще существенное количество процентов, 11 процентов, да, то есть они уходят вышестоящим спонсорам которые имеют право получать от данного уровня соответствующие премии, то есть премию второго уровня, бонус, вернее, второго уровня, бонус третьего уровня и так далее. То есть вот эта сумма 184 евро, она распределяется между вышестоящими партнерами, которые получают каждый на своем уровне минимальную гарантию минимальную гарантию вообще понятие минимальной гарантии и принцип ее расчета может быть не так просто уяснить прямо с первого раза уложить поэтому я своим партнерам просто говорю вот, возьмите себе за правило что когда у вас когда вы выращиваете свои группы выращиваете лидерские группы следите за тем чтобы групповой оборот вашей личной группы всегда держался больше полутора тысяч баллов то есть следите за тем чтобы групповой оборот был больше Наращивайте групповой оборот личной группы для того, чтобы не выплачивать минимальную гарантию. Вот если это правило просто для себя запомнить, в принципе, этого будет достаточно, и можно будет не загружать в себя подробной информацией по поводу минимальной гарантии. Но поскольку принцип минимальной гарантии выплата этого в компании остается, поэтому я не могла вам об этом не рассказать. Соответственно, Помните об этом, о том, что минимальная гарантия у нас по-прежнему работает. И если не делать групповой оборот личной группы, то, соответственно, вы будете просто терять в бонусе. Так, идем дальше. Да, и вот я пересчитала пример, который, пример с неправильными цифрами, да, и пересчитала его с гарантией добавила сюда выплату по гарантии для регионального директора, именно потому что у партнеров третьем уровне, как вы видите, не оборота, не хватает оборота до полутора тысяч баллов, и, соответственно, от недостающей суммы он выплачивает гарантию региональному директору. Соответственно, региональному директору будет начислена гарантия в размере 6%, поскольку для него это обороты, которые находятся на третьем уровне, вернее втором уровне, прошу прощения. И, соответственно, он получит 6% от 1450 баллов. Эта выплата составит 80 евро, 87 евро, которые добавятся к его 145 тысячам. Так, вот сейчас я пересчитаю и вам скажу общую сумму плюс 87. Умножаю на текущий курс, получается. Так, что-то я неправильно посчитала. Так, сейчас пересчитаю, плюс 93, плюс 114, плюс 87, получается 1776, умножаю на курс 86, да, получается 152 736, то есть там было 145, и у нас с гарантией получается выплата 152 736 рублей, вот, то есть вот такой лидерский бонус может быть при формировании вот такой структуры, такой группы. Так. И еще один пример лидерского бонуса – это когда уже такая, скажем так, группа среднего размера, назовем это так. Да? Помните, мы с вами во вторник рассматривали структуру Жанны. У нас была Жанна которая сделал групповой оборот 3050 баллов. И вот представьте, что есть структура, в которой 10 жан. Да, 10 жан, выполнивших групповой оборот под по 3050 баллов. Соответственно, это получается выстоящий партнер, у него групповой оборот 30600 баллов. И статус его я специально не написала. Скажите, пожалуйста, как какой статус будет у, ну, может быть, кто-то зафиксировал для себя, сейчас проверим, статус у партнера, у которого в первой линии 10 лидерских групп. 10 лидерских групп. Если не запомнили, не зафиксировали, прямо так и напишите, что не, не помню, не знаю. Ничего страшного. Вы могли не запомнить. Но те, кто в компании давно, в принципе, у вас эта информация должна быть. Вы должны, можете об этом знать, скажем так. должны, но можете об этом знать. Если нет... Управляющий, да, Минигуль, спасибо, управляющий директор, совершенно верно, если у вас 9 и более лидерских меток, то вы получаете статус управляющего директора, соответственно, лидерский бонус при такой структуре составляет около 315 тысяч рублей, единственное, на что хочу сделать акцент, да, Ирина, спасибо, управляющий директор, да, совершенно верно. Это такая искусственно нарисованная структура, в жизни вряд ли так получится, что в первой линии будет 10 веток по 3050 баллов, по одной простой причине, лидеры, они же тоже развиваются в глубину, они тоже выстраивают ветки, соответственно, эта структура, скорее всего, будет развиваться еще и в глубину, и будут вторые, третьи и другие уровни, которые, собственно, и позволят получать выплаты, которые назначенный по маркетинг-плане. Да, это большая работа, Людмила, я согласна с вами, согласна, это большая работа, но это работа, которая очень хорошо вознаграждается, потому что мы дальше с вами будем смотреть, этим вознаграждение не заканчиваются, то есть если у вас такое количество веток, это только часть общего вознаграждения, которое вы будете получать. Так, и я хотела бы подвести черту под лидерским бонусом. Если понимание о том, какие изменения произошли в части лидерского бонуса, что осталось, что изменилось, если понимание, как организована эта часть выплат в маркетинг плане. Резюмируя, еще раз повторю, что структурно эта часть не изменилась практически, изменилась процент, изменились проценты, которые выплачиваются, которые выплачиваются в, в, в эту часть в качестве лидерского бонуса. А всего сколько получит управляющий директор? Людмила, я не стала считать, сколько всего может получить управляющий директор, потому что здесь нужно действительно прибавить и все бонусы наставника, бонусы роста, то есть все это суммировать, и плюс еще командный бонус, который мы сейчас будем рассматривать, и тогда получится общая сумма. Это очень такая непростая задачка для моделирования, сразу скажу, то есть ее сделать вручную без помощи компьютерного моделирования достаточно сложно. Поэтому я желаю всем нам дорастить до статуса управляющего директора и узнать в жизни о том, сколько же получает всего управляющий директор. Вот, поставить себе такую задачу. Итак, командный бонус. Командный бонус – это бонус, который у нас в текущем маркетинг-плане называется третьей частью маркетинг-плана. А третья часть маркетинг-плана. Если вы помните, третья часть маркетинг-плана начинает, можно получить, если вы достигаете статуса регионального директора, и в вашей первой линии как минимум 6 лидерских веток. И плюс там есть условия по веткам в глубине, и в этом случае вы получаете полтора процента от группового оборота своей группы. Если у, вас, если у вас в вашей структуре есть еще регионально-сетевые директоры, которые выполняют такие же условия, соответственно, и групповые обороты для расчета этого, этой выплаты уже не берутся, то есть они вычитаются. Это был один из недостатков третьей части маркетинг-плана, поэтому эту часть поменяли принципиально, то есть она сейчас будет совсем другой. Итак, давайте посмотрим, какой она будет. Итак. На командный бонус компания выделила 5% от товарооборота. То есть выделено в три с лишним раза больше ресурсов для формирования командного бонуса. И командный бонус начинает уже начисляться, если в вашей группе есть минимум две лидерских группы. Не лидерские группы, а мастерские группы. Помните, у нас с вами во вторник мы рассматривали статус мастера который у нас вновь появился и я говорила о том что статус мастера в дальнейшем участвует при выплатах и вот как раз сейчас то самое вот командный бонус это как раз та выплата при формировании которой учитывается наличие мастерских групп в вашей первой линии и если в вашей первой линии есть минимум две минимум две мастерской группы, соответственно, вы начинаете участвовать в разделе а, командного бонуса. Командный бонус сформирован в виде пула. В виде пула. Сформировано всего 9 премиальных фондов, и а, каждый из этих фондов распределяется в зависимости от а, выполнения условий. А, например, первый фонд, а, а, он составляет 1% от товарооборота, вот сейчас можете посмотреть на этот круг. Он как представляет собой как, как будто бы пирог, и разделенный на 9 частей. И первая часть пирога составляет 1% от товарооборота, который распределяется между всеми партнерами, у которых в первой линии есть два, не менее двух, вернее, мастерских групп. Между всеми распределяется... Порядка 1% от товарооборота. Дальше, если у вас появляется третья мастерская группа, то вы участвуете в распределении средств уже второго фонда. Во втором фонде у нас с вами полпроцента от товарооборота и этот фонд распределяется среди тех, у кого не менее трех мастерских групп и так далее. У вас каждый раз с добавлением новой мастерской группы вы получаете право участвовать в распределении следующего премиального фонда. И когда у вас 10 мастерских групп, вы имеете право получать вознаграждение, командный бонус и участвовать в распределении всех 9 премиальных фондов. Данный бонус рассчитывается, начисляется ежемесячно, а выплачивается по итогам за весь год. Вот, то есть вот так будет теперь сформирована третья часть маркетинг плана, он будет называться командный бонус, и участвовать можно будет уже начиная с того момента, как в вашей группе появилась две мастерских группы. Понятно ли, как видоизменился, видоизменилась третья часть маркетинг плана, как сейчас формируется командный бонус, есть ли понимание, как устроена эта часть выплат. Напишите, пожалуйста, в чате, понятно ли здесь, понятно ли с этим бонусом. Я жду ваши обратные связи в чате. Угу. Минигуль пишет, что да, понятно. Так, отлично. Если есть какие-то вопросы по командному бонусу, тоже можете писать. Здесь сразу же и разберем. На практике лучше будет видно. Абсолютно согласна, но когда у нас появляется возможность все это посчитать на своих цифрах, на своей группе, то, естественно, это все гораздо более понятно и быстрее ложится. В теории всегда воспринимать бывает непросто. Но а, эту информацию имеет смысл рассматривать с какой точки зрения? чтобы понимать, как выстраивать свою группу, то есть к чему стремиться, на что ориентироваться, как, какие ставить себе цели. И, соответственно, если вы хотите попасть в распределение этих фондов, если хотите получать командный бонус, значит нужно себе ставить цель, выращивать мастерские группы. То есть и сегодня мы разбираем весь маркетинг план, второй день разбираем именно с точки зрения для того, чтобы поставить для себя цели, которые помогут вам достичь, участвовать в выплатах, которые вы себе, например, приметили. И вот возвращаясь к примеру, где у нас с вами 10 жанр, да, вот Людмила спрашивала, а сколько же зарабатывает управляющий директор, то вот, по поводу применительно-командному бонусу, что хочу сказать. Ну, во-первых, сразу скажу, что при вот таком раскладе мы с вами имеем управляющего директора, который участвует в распределении всех девяти фондов. Всех девяти фондов. И, как я уже сказала, это понятно, что это искусственно нарисованная группа, и в жизни это все равно будет по-другому, в том смысле, что будет глубина своего рода, и это будет групповой оборот не 30 600 баллов, это групповой оборот будет значительно больше, но из тех тестовых расчетов, тестовых прогнозов, которые сделаны на сегодняшний день по тем цифрам, которые сегодня есть в компании, Могу сказать, что при участии в 9 премиальных фондах выплаты командного бонуса могут составлять более миллиона рублей в месяц. То есть премиальный, вернее, командный бонус вот, при участии во всех девяти фондах может исчисляться миллионами рублей. Вот. Поэтому это уже такие серьезные выплаты для лидеров высокого уровня с большими группами. И, соответственно, здесь и серьезные деньги. Это вот к слову о том, сколько же зарабатывает управляющий директор. Ну, доживем, как говорится, до того, как реализуется это все в жизни, и мы посмотрим, сколько уже увидим на сцене, на итоговых событиях, сколько же зарабатывает управляющий директор. Так, ну что, мы с вами рассмотрели основную часть бонусов, бонусы за развитие структуры, разобрали с вами лидерский бонус, разобрали командный бонус, и у нас с вами остались специальные бонусы, третья часть всех вознаграждений, которые будут по новому маркетинг-плану, и относительно специальных бонусов я сразу хочу сказать вот что. На сегодняшний день есть общая концепция, общее понимание, как будут сформированы эти специальные бонусы, но более детальной, более подробной информации пока нет. И вот эти два вебинара, которые я провожу, это рабочие вебинары. На сегодняшний день даже нет еще презентации централизованной от компании, то есть нет печатных материалов, то есть это такие предварительные, знакомительные, вводящие в курс дела вебинары, чтобы вы могли выстроить свою работу, поменять, может быть, что-то в своей работе, ускориться в своей деятельности и прийти к моменту начала действия новых условий маркетинг-плана уже во оружии. Соответственно, я сейчас вам расскажу общий концепт этих трех, вернее, даже двух, по-третьему на сегодняшний день мне пока совсем добавить нечего, информации от компании нет, но в общих чертах расскажу то, что есть. Ну, во-первых, точно, точно у нас будет бонус путешествий, автобонус и агентское вознаграждение. Что касается бонус путешествий, это бонус, в который трансформировались бизнес-клубы. Бизнес-клубы показали себя как достаточно сложная система, и поэтому было принято решение все упростить, максимально и превратить э, в бизнес-клубы, их превратить практически в бонус путешествий. Это бонус, который выплачивается э, партнерам при выполнении определенных условий и который можно использовать на корпоративные поездки и на э, мероприятия, которые поддерживаются компанией. Как же будет рассчитываться бонус путешествий? Здесь у нас также остаются так называемые наши travel юты. И, соответственно, в месяц выполнения условий будет начисляться 50 travel youth. И для тех, кто не знает, один travel youth равен 1 евро. Суммарно за год можно будет при, допустим, если каждый месяц выполнять условия, можно получить 600 travel youth, это порядка 50 тысяч рублей на финансирование, на поездок, на корпоративные мероприятия, участие в каких-то, в других мероприятиях, например, организовываемых вышестоящими наставниками, их тоже можно будет использовать. При каких условиях начисляются тревел юты? Если здесь, во-первых, travel youth начисляются, если вы выполняете статус мастера. Да, здесь написано лидер с групповым оборотом более 3000 баллов, но лидер с групповым оборотом более 3000 баллов это и есть мастер. Соответственно, вот еще одна выплата, еще один бонус, в котором важен, важно выполнение статуса мастера. Если вы уже статусом выше, менеджер и, и далее, то, соответственно, здесь будет иметь значение, какой у вас групповой оборот личной группы. Если у вас групповой оборот личной группы более 2000 баллов, соответственно, вам в этом месяце будет начисляться 50 travel youth. Вот. вот такие вот достаточно простые условия, которые уместились на, одной, на одном слайде и достаточно простые для понимания. И поэтому было принято решение упростить и сделать бонус путешествий, который получают ежемесячно при выполнении определенных условий. Как я уже сказала, бонус путешествий можно будет использовать на корпоративные поездки, на совместные наши поездки, на всевозможные какие-то концерты, мероприятия, которые будет поддерживать компания, и мероприятия, которые события будут организовывать, организовывать наставники. Может быть, вы сами будете организовывать какие-то события для своей команды, и, соответственно, здесь тоже можно будет использовать начисленные travel -илды. Это бонус путешествий. Как вам бонус путешествий, как вам упрощение бизнес-клубов, понятно ли, как считаете, нужно было это сделать или нужно было оставить бизнес-клубы? Напишите, пожалуйста, в чате, как вам такая перемена. Я жду ваших комментариев по поводу бонуса путешествий. Я по-прежнему жду ваших комментариев по поводу бонус, бонуса путешествий, жду ваших, вашей обратной связи в чате. И мы с вами перейдем к следующему бонусу, к автомобильному бонусу. Так, понятно. Бонус а, путешествия понятнее не ближе бизнес-клубов. Угу, ну, спасибо, Светлана. Хорошо. Хорошо, тогда движемся дальше. И второй специальный бонус, который будет в компании. У нас на сегодняшний день автомобильный тоже бонус есть. Единственное, он тоже немножко другой. И сейчас тоже приняли решение его видоизменить и сделать его... Тоже решили упростить, что называется. И поэтому автомобильный бонус, автомобильный бонус, он предполагает поощрение также лидерских структур, то есть получить автомобиль можно будет от уровня директора, от уровня директора. На следующем слайде я вам покажу более подробные условия. Сейчас хочу сказать, что на сегодняшний день рассматриваются три марки для участия в автомобильном бонусе, в автомобильной программе. Это марка Mini Cooper, Lexus и BMW. То есть достаточно статусные машины, серьезные машины, дорогие машины и, соответственно, будут соответствующие условия на участия в автомобильных, автомобильной программе, для получения автомобильного бонуса. Второй момент заключается в том, что автомобильный бонус, он не будет вдаваться на руки, то есть это целью компания ставит посадить партнера за руль, что называется, да, и эта программа будет оформляться либо как кредитная, либо как лизинговая программа, и по, по истечении периода действия автомобильной программы Будет остаточный платеж в размере 0, 0 рублей, то есть эта машина остается вам, грубо говоря. То есть ее не нужно будет выкупать, она остается в вашем личном распоряжении. И если это была лизинговая программа, она просто оформляется в вашу собственность. Автомобильная программа будет действовать 5 лет, то есть 5 лет вы сможете получать автобонусы при условии выполнения соответствующих условий. Итак, каковы же условия? Каковы условия? Итак, как я уже сказала, участвовать в автомобильной программе можно, если ваш статус от директора и выше. И, соответственно, если вы директор с групповым оборотом от 7000 баллов и выше, то вы имеете возможность участвовать в автомобильной программе и сесть за руль мини-купера. Если вы директор с групповым оборотом более 10 тысяч баллов, то вы уже можете претендовать на автомобиль Lexus UX или BMW 3 серии. И дальше уже, если вы закрываете, достигаете статуса регионального директора с групповым оборотом не менее 20 тысяч баллов, то у вас появляется возможность участвовать в автомобильной программе, получить автобонус и сесть за роль Lexus NX или ES или BMW 4 серии и так далее, и так далее. То есть не буду перечислять. Все статусы и все требования, они все на слайде у вас перед глазами. Соответственно, есть условия для действующих партнеров, которые на сегодняшний день находятся на уровне, на этих уровнях, например, да, условия заключаются в том, что для того, чтобы вступить в автомобильную программу, получать автомобильный бонус, получить автомобиль от компании, необходимо будет закрыть новую квалификацию по сравнению с тем, что была было в 2020 году. То есть, если, например, у вас в 2020 году максимальная квалификация директор ключевых групп, соответственно, для того, чтобы начинать участвовать в автомобильной программе, вам необходимо стать региональным директором, выполнить условия по глубокому обороту баллов, и тогда вы можете претендовать на автомобиль. Вот, и, соответственно, если вы выдерживаете ежемесячные условия, которые необходимы для условий именно на вашем уровне, соответственно, компания за вас оплачивает все платежи, а вы получаете удовольствие от езды в новом автомобиле. Людмила пишет, мне бы хватило мини-купер. Ну, Людмила, чтобы сесть за руль мини-купера, нужно просто... Стать директором, вырастить три э, лидерских ветки, э, выполнить условия группового оборота баллов и можно смело заявляться э, на получение автомобильного бонуса. Понятно ли с э, автомобильным бонусом? Понятно ли с автомобильным бонусом? Напишите, пожалуйста, в чате, понятны ли условия получения автомобильного бонуса. Да, угу. хорошо. Отлично. С автобонусом понятно. Хорошо. Ну что, тогда я подвожу итог. Мы сегодня с вами уже закончили рассмотрение всех видов бонусов и вознаграждений, которые будут в компании. Как я уже сказала, агентского вознаграждение я затрагивать не буду, это отдельная, отдельная вообще история, отдельный разговор, очень серьезный разговор, и здесь... то есть Скажу, где этот разговор про агентское вознаграждение будет. Людмила пишет, много усердно работать. Если вы хотите получить все эти блага, если вы хотите улучшить свое материальное положение, улучшить свою жизнь, то предстоит хорошо усердно поработать. Но да, при этом нужно понимать, что ваша усердная работа, она будет очень хорошо вознаграждена. Вот, это, и это приятно. Итак, еще раз подытоживаю, мы с вами рассмотрели 8 видов бонусов и награждений, которые начнут действовать с 1 октября этого года в компании Ламбре. И в заключение я хочу вас, во-первых, пригласить на очную встречу, которая пройдет 12-13 сентября в Москве. Буквально завтра будет уже разослан анонс с приглашением на эту встречу, на которой состоится первая, во-первых, официальная презентация нового плана вознаграждений, обновленного плана вознаграждений, а также состоится встреча с агентствами по организации дальнейшей работы. Соответственно, если вы хотите быть в числе первых, если для вас важно услышать информацию из первых рук, поучаствовать в нашей очной встрече, запланируйте в своих ежедневниках эти даты и встретимся в Москве 12-13 сентября. Еще хочу добавить то, что я планирую сделать еще один вебинар с, с, с изменениями, да, которые... У нас предстоят, но я хочу сделать такую презентацию, ориентированную уже на новых людей. То есть я не буду показывать, сравнивать с тем, что было, говорить, что вот было вот так, стало вот так. Я хочу сделать презентацию, где расскажу, как оно просто будет. Для того чтобы. У людей, которые на сегодняшний день не являются консультантами на первой компании или не вовлечены в бизнес, они не знают текущих условий, чтобы сложилось понимание, а как же будет выстроена система вознаграждений в компании Lambre в ближайшее время. И мы проанонсируем этот вебинар. Вы на него сможете пригласить ваших. Партнеров, которые не были на этих вебинарах, которых вы хотите вовлечь в развитие бизнеса, для которых важно, чтобы они услышали эту информацию. Или можете пригласить тех, кто на сегодняшний день даже не является партнерами компании, и, соответственно, вы хотели бы их видеть в числе своих новых партнеров. То есть вот будет такая встреча, и будет возможность скажем так, через меня поведать о тех новых возможностях, которые открываются при введении новых условий. Так, хорошо, есть ли еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы для себя прояснить, может быть, есть что спросить, есть что прокомментировать, вот Людмила пишет, что думала, жизнь заканчивается, оказалось, что только начинается, да-да-да. Рано еще заканчивать жизнь, соответственно, будем двигаться вперед. Так, Елена, если кэшбэк сгорает, куда он уходит в компанию или вышестоящему спонсору? Кэшбэк, если обнуляется кэшбэк, который начисляется это самый первый вид вознаграждения, который мы рассматривали, да, то он не идет вышестоящему спонсору, он просто сгорает и все. То есть он никуда не, не уходит. Так, еще вопросы. Если вопросов нет, то можете написать, что вопросов нет. Все понятно. Напишите, как вам такие изменения, как вам нововведения, какие эмоции это у вас вызывает. Вот Людмила, у Людмилы жизнь начинается снова. Я думаю, что ради этого все и затевалось, чтобы жизнь снова забила ключом. Минигуль, пожалуйста. Еще несколько секунд подожду ваших ответов, вашей обратной связи. Угу, спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, хорошо, тогда давайте будем прощаться, на этом у меня на сегодня все, что я хотела сказать, это только начальные встречи, которые будем, будем продолжать, вот Елена пишет, нужно разбираться, я абсолютно согласна с Еленой, нужно переваривать, разбираться, выстраивать свою стратегию работы, то есть это только начало, поэтому я вам желаю все еще раз пересмотреть, переслушать, приезжайте на встречу в Москве, плотно общайтесь со своими наставниками, вырабатывайте стратегию работы и вперед к новым достижениям, к новым вершинам. Коронавирус сдал начало новому старту. Ну, можно и так сказать, можно и так сказать. Хотя эти изменения, я вам скажу, мы начали прорабатывать еще до наступления всех этих непонятных событий. Вот. Ну, вот так вот совпало, что... В период самоизоляции мы занимались тем, что разрабатывали новую систему, компания разрабатывала. Всем большое спасибо за активное участие, всем до скорых встреч и всем удачи и новых достижений. Да, запись будет. Всем пока.